Всего у нас играло в, эти, в течение двух дней 10 команд, 9 участников и одна команда волонтеров. То есть она у нас была вне рейтинга. По итогам первого этапа игры у нас образовался рейтинг, и многие команды решили хотя бы по одной задаче. То есть минимальная планка у нас стояла задача минимум решить хотя бы одну задачу. Все команды решили хотя бы одну задачу, и у нас есть топ-3 команд соответственно, по итогам рейтинга. По итогам второй части игры у нас в э, стадии инвестиций э, этапа достигла две команды. И очень многие подошли близко к э, раунду А улучшения инвестиций. Но, к сожалению, да, только две из девяти закончили игру. Они э, играли в модельную игру, то есть они ничего не прописывали, не создавали реальных презентаций. Они шли по некому плану, то есть они ставили галочки, чтобы. мы э, прокачали направлению презентации своего продукта на там, 5 пунктов. Если этого было достаточно для того, чтобы перейти там, на носить стадию то они проходили. Также есть такой хитрый момент, который заключается в том, что для того, чтобы перейти на какую-то стадию, им не обязательно прокачивать разные направления до максимума. Вообще в жизни как бы, можно ну, некоторые направления, там, качество продукта, над ним работать бесконечно много времени и всегда считать, можно считать, что он еще не готов, он еще не готов, его надо это делать и, и при этом не, совершенно не двигаться в направлении а, пиара своего продукта, подготовки выхода на рынок, создания производственной линии и так далее. То есть а, важно дойти до определенного момента развития, и у уже дальше в, в следующем направлении. Мы попробовали на самом деле продемонстрировать в течение вот тех двух дней игры полный цикл развития продукта от создания вот идеи до продвижения на рынок, выхода на рынок. Я надеюсь, что у нас получилось создать базовое представление у детей о том, как это происходит, потому что, ну, Действительно, многие компании, которые реально пытаются это сделать, не понимают, как это происходит. Это очень сложный процесс. И не всегда все идет по плану. Ну, это тот фактор, который мы не учитываем в нашей игре, естественно. Но в целом, да, базовое представление. Я считаю, что мы детям довольно успешно смогли продемонстрировать. Мы работали слаженно, и каждый выполнял что-то в, а, в рабочей команде. А, и у нас не было таких людей, которые в чем-то не за Поэтому у каждого была определенная роль, и каждый обдумывал, что и как нам делать. Поэтому мы победили. Каждый помог в общей работе своими знаниями. Ну, я думаю, что нам на победу не хватило более резких решений. Мы долго обдумывали и отклеивали на кличке. Ну, то же самое. Думали, мы хотели более правильный ход сделать, в отличие от других.